По стильным и комфортным сумкам. Это сумочки города Пенза, фабрики Гера. Обзор у сегодня будет разных моделей из нашего ассортимента весна и лето. Если вы не успели посмотреть какую-то модель, она вам понравилась, вы можете внизу под видео посмотреть описание наших сумок, номер модели, цена и есть тайминг можно нажать на него и посмотреть именно эту модель, которая вам нравится. Кодисть процентов предоставляется тем, кто подписан на наш канал и свяжется со мной, выйдя по номеру телефона со мной на связь. Мой номер девятьсот 8904-436-0956. Либо это может быть звонок прямой, либо вайбер, ватсап, телеграм. Все эти мессенджеры подключены для нашего с вами удобства и для комфорта. Также внизу под видео есть ссылочки на наши странички в разных сетях – «Контакт», Фейсбук. Поэтому кому что нужно, пишите, звоните, буду рада вам. Отправки идут в разные регионы России и Казахстана. Почта, «Курьер». Ну что, поехали. Покажу. Специально делала обзор, Показу, взяла, поставила белые тапочки так смешно, белые тапочки. Белые кроссовки. Они, по факту, получается, подходят к любой из этой модели, Неважно, какую модель вы хотите выбрать. Белую, либо да, с отделочкой, либо это цветная комбинированная. Но в данной ситуации любая из этих моделей подходит, раньше мы их называли макосины, да, кроссовки, тапочки на низкой платформе. Кстати, хочу сказать, что в этом году опять возвращается низкая подошва. Хотя высокая Толстая подуша не выходит из моды, но она уже менее актуальна, более актуальная, низкая. Кому не нравится высокая подуша, возвращаемся к низкой. Покупаем, носим с удовольствием. Ну что, начнем вот с этой малышки. Она осталась одна в таком цвете. Именно эта модель модель кроссбоди. Она имеет небольшой размер. У нее очень приятная эко-кожа. Кстати, у всех этих моделей, кроме вот этой, Покажу одинаковая экокожа по внешнему признаку. Она вот такая гладенькая, она прям шелковистая. Близко покажу на камеру по ощущениям и очень приятная по тактильности. Ручки длинные есть у всех этих моделей. Смотрим конкретно вот эту модель. Короткая ручка, длинный регулируемый ремень, который можно отрегулировать по любой высоте. Это короткая. Можно отрегулировать очень длинным, высоким <coughs> ремнем. Смотрите, какой запас. Мы регулируем высоту ручки вот на этот запас. Она увеличивается еще в два раза. Могут носить девочки высокие, полные, разных комплекций. Доступна будет эта сумка ношения, но через тело, либо на плечо. Здесь по факту два отдела. Два бегунка, о чем я говорила до этого видео, два бегунка придают большие преимущества. Для левши и для правши удобно застегивать с левой руки и с правой. Что бывает не во всех сумках, не во всех моделей. Это один из плюсов. Второй плюс в двух бегунках. Если один вдруг начинает заедать, уходит из строя, мы его просто посадить же им просим своих любимых мужчин. Они на него снимают и остается еще один, на который можно застегивать и пользоваться, продолжать своей любимой сумкой. Близко показываю на камеру, какой здесь красивый и качественный подклад. Он очень плотный. Шелковистый по ощущениям. Сумка сделана очень аккуратно. Вот такая красотка. Так, следующая моделька, которая из категории небольших, это тоже кросс кросс-води, либо, можно сказать, что это большой клатч. Сумка закрывается над клапан. Она исполнена в другом цвете. Здесь, если там были цветные кидики, то здесь по факту разбеленный сиреневый, коричневый и красивый кофейный цвет. И много белого. отделка тоже ждет белым материалом. Тоже шелковистый материал застегивается близко показываю на камеру смотрите какая классная модель на клапан она довольно большая вместительная здесь три отдела хороший прочный подклад сзади карман на молнии и здесь есть еще длинный ремень он такой же длинный как в предыдущей сумке Показываю, смотрите, по размеру примерно те же тапочек. У меня здесь 39 размер. Смотрите, какая модель большая. По факту получается размер 39. По факту получается, по мере даже так, смешно. ну Кстати, почему-то у меня в идее пришло в голову. Пришло. Вот. можно положить даже тапок, смотрите. Не знаю, почему мне такая идея пришла, дурацкая, но факт тот, что поместился. Идем дальше. Порой дурацкие идеи являются двигателем торговли. А подписчикам еще раз скидка. Подписывайтесь, чтобы не потерять нашу скидку. Вот такая классическая модель. Почему классическая? Она больше, более выдержанная. Все сумки мягкие. За счет этого они коммуникабельные в плане наполнения, носибельные. Смотрите, какая она мягкая. Она прям вся такая мягенькая-мягенькая. Хочется ее трогать, она очень приятна по тактильности. Здесь вот такие два бегуночка красивые, с молниями. Очень аккуратно настрочена ручка. Два отдела. Она очень вместительная потому что мягкая есть длинный ремень два отдела кармашки на молнии на задний карман на молнии традиционно как и везде на задней стенке карман на молнии есть длинный ремень который крепится вот здесь по бокам что позволяет на сумку сумку носить через тело либо на плечо либо на руки как любят некоторые девчонки Звездочки покажу, как это в принципе выглядит. Можно повыражать. Так, идем дальше. Здесь вот такая модель, она осталась всего несколько штук, по-моему, две или три. Дело в том, что это очень любимая модель нашими оптовиками. И а почему-то она осталась с прошлого года. Я не знаю почему. Поэтому цены такие прошлогодние. Эта модель, честно скажу, с прошлого года. В этом году, девчонки, на, на сумке таких цен нет. Показываю эту модель близко. Здесь четыре металлических красивых замка. Вот так по бокам. С красивыми движочками. И сзади. Здесь... И вот здесь. На задней стенке кармашек на молнии рабочий. Вот здесь тоже металлический, красивый замок. Это является реальным украшением сумки. И оптовики эту сумку почему любят? Потому что она очень мягкая, очень хорошо носится. И она красивая по декору. И в плане э, моложавости она может омолодить любую женщину, либо девочку. Хотя девочек и так молодые, куда им еще моложу. Это нам уже надо молодиться. Ну, все должно быть в меру, потому что бывает такое. На улице увидишь, и остается только вздыхать, и думаешь, ну, почему бы и нет. В общем, смотрим дальше, не отвлекаемся. Внутри вот такой отдел. Один удобный широкий вход. Кармашки на молнии, на передний, на задний карман на молнии. Длинная ручка опять для ношения на плече в руки, либо через тело. Тоже мягкая сумка. Еще одна мягкая моделька. Она менее навороченная, более спокойная в своем выполнении. Две короткие ручки. Есть две длинные, которые крепятся вот здесь по бокам. Здесь ручки закреплены на вот такие рамка-держатели с двух сторон. Две шиты. А две на рамка держатели, что тоже смотрится интересно, является декором. Вот здесь встроены очень аккуратно белые полосы. Хочу сказать, что эко кожа не пачкается, потому что бывает редко, но бывает, когда отпечатывается цвет на белом. В этом это не тот случай. Вот такое широкое дно. Когда широкое дно Удобно для наполняемости. И положите вещи, которые вам нужны на сегодня, в течение дня, либо какой-то еще надобностью. Длинный ремень позволяет носить сумку на плече, в руке, через тело. Вот такая вот симпатичная модель. Идем дальше. Осталась, в принципе, еще одна модель. Есть вот такая она отличается от всех тем, что здесь нарисованы не кеды, а сердечки, то есть I love, и написано. Это то же самое, что сказать, типа, я тебе люблю, а я вас очень люблю, иными словами. Смотрите, это большая модель. У нее вот простроена немножко иначе сама конструкция. Вот такое дно с кейдером. Вот такие цельнокроенные ручки, которые уходят на плечо. Сзади карман на молнии. На передней никаких украшений, декора нет. Она просто вся мягкая и структура у нее, как у натуральной кожи, мелкозернистая. Наверное, на камеру не видно. Сомневаюсь, что видно, но это так. Она очень приятная по тактильности, но она не гладкая. Если те сумки прям гладкие, как шелк, это слегка широковатая, но приятная. Вот здесь металлический вот такой вот бегунок красивый. Здесь вот такой широкий вход, прям широкий. Вообще сумки шипкачественно. Грежала. Так, вот такой, смотрите, раскрываем. Опа, открыли и ничего искать не надо. Средняя перегородка, в которую можно положить документы, предметы, паспорт или что-либо еще. спрятать не нужно от глаз. Хороший шелковый подклад. Вот здесь на передней стенке, на задней вернее, карман на молнии, на передней два небольшие кармашка, как обычно. В принципе, вот так. Очень удобно. Широкий ремень. На сумочек тысяча шестьсот рублей любая.